Привет, как дела? Сегодня я расскажу про выставку еды под названием Speciality and Fine Food Fair, то есть э, про ярмарку фирменной и изысканной еды, которая обычно проходит в начале сентября в выставочном центре Kensington Olympia в Лондоне. Впервые я побывала на этой выставке в 2014 году, тогда она, по-моему, только-только начиналась. И я ходила туда снимать репортаж еще для агентства Demotex. Да, я еще когда-то работала в этом агентстве, которое в 2015 развалилось. И, кстати, в 2015 я тоже успела туда сходить в качестве журналиста от этого агентства и уже взяла с собой подругу. Потому что с Ирой мы познакомились недавно, как раз летом, и в сентябре, говорю, хочешь сходить на выставку, там дают хорошие такие гуди Гудибэк это большая сумка с какими-то продуктами, ну, продукции с выставки в качестве рекламы дается журналистам, чтобы они могли попробовать и что-то рассказать про тот или иной продукт, написать в своих блогах, колонках, видеоматериалах, в общем подкупают так <смех> мидия и она говорит, да, конечно, она всегда за любой кипиш, чтобы что-либо где-нибудь досталось бесплатно, это очень как бы воодушевляет человека ну я не очень так стремлюсь к этому, ну, почему нет, очень приятно всегда получить что-то со стороны бесплатно и именно в этот год нам дали большие, такие огромные сумки, мы еле утащили Там было много соусов, всяких ну, пробников, каких-то коробочек с конфетками Какие-то джемы, соки, лимонады, очень много всего Они, естественно, все в бутылках, в коробках, все тяжелое Плюс к этому там чуть ли не рис, мука, все такое вот, по одному, по два килограмма. И мы это все, конечно же, притащили домой, ну забрали это из пресс-центра, когда уже уходили, потому что таскаться с этим по выставке э, очень тяжело. Э, кстати, видели мужик, два э, или три раза приходил в пресс-центр, уже даже с чемоданчиком, чтобы взять побольше этих гудибегов. Э, следующие годы они уже под запись начали выдавать, потому что, ну, поняли, что люди приходят конкретно за продуктами и даже не ходят, не снимают, ничего не пишут. Но я все снимала, как на фото, так и на видео. Видео, к сожалению, пропало, осталось только с 2018 году. Я сделала ролик, вам покажу его в самом конце. И... Про саму выставку, что я могу сказать, там очень такая дорогая, эксклюзивная еда, привезенная со всего мира, представляется на различных стендах в основном Италия, Испания британская еда в основном европейская но бывают и там из Китая, вот китайский чай было много тортиков, всяких пироженок, теперь уже понятно наверное, почему я такая упитанная там все это дают попробовать прямо буквально тоннами но конечно же, подходя к стенду ты должен как-то пообщаться тебе должны рассказать про продукт чтобы ты попробовал его очень много всякой пиццы, там прямо очередь из мужиков выстраивалась, и мы тоже с подругой в очередь вставали, чтобы получить кусочек пиццы, попробовать очень, кстати, вкусная итальянская пицца была представлена. Также было очень много сыров, итальянские сыры нам очень понравились, мы несколько раз подходили к этому стенду, чтобы взять, попробовать тот или иной сыр. Также нам нарезали прошутто, хамон, много всяких грибов, меда, растительного масла. Это тоже складывали нам в сумки. В общем, приходили мы с этой выставки достаточно... Ну, Этих продуктов, я могу сказать, мне хватало на месяц, так вот, чтобы разбавить со своей едой каких-то соусов, э, приправить к пасте. Кстати, и паста там была представлена, тоже готовили. Прямо все готовят э, в выставочном павильоне и дают вам попробовать. На выставке были представлены березовый и морковный сок, которые мне очень понравились. После этого я уже стала сама готовить себе овощные соки. А также мне даже удалось попробовать медвежатину. Я всегда, естественно, налегала на сладенькое, где дают пироженку попробовать. Это прямо мое-мое. Но больше всего мне, кстати, понравилось на этой выставке цукаты. Я очень люблю сушеные фрукты, обработанные в сахаре, естественно. В общем, цукаты я люблю делать. Кстати, я недавно сделала джем из апельсиновых корок, тоже цукаты, и прикреплю ролик чуть-чуть попозже, покажу вам производство этого продукта. Вот, в 2018 году я ходила туда с мамой, нам тоже там что-то дали, что-то мы попробовали, и вот как выглядело это шоу в 2018 году, смотрите сейчас. Расскажи с вами до скорых встреч!